Всем нехау, друзья мои, с вами на связи, как и всегда, я, дядька Ванька, и это самый необыкновенный видеоролик на нашем с вами канале. Нигде в просторах интернета я не нашел информации, как сделать вывод с OBS-очки, с компьютера, да, на сразу две платформы, да, YouTube и TikTok. И в этом видеоролике я, собственно, тебе покажу, что нужно сделать для того, чтобы стримить с OBS-ки на сразу две платформы. Ну а перед началом видеоролика я бы хотел попросить тебя подписаться на канал, раз прожать офигеннейший свой жирнейший лайк это 2. и не забыть про колокольчик это три ну а самое главное еще четвертое правило это обязательно пиши в комментариях помог ли тебе этот видеоролик смог ли ты стримить теперь в тик и youtube одновременно ну а мы погнали друзья хочу обратить ваше внимание что для того чтобы стримить в ТикТок с пк у вас должна быть опция доступна когда вы нажимаете на стрим вот здесь, перед началом эфира, у вас должны быть открытые функции стриминга транслировать на ПК или же Mac. Если у вас подобной опции не имеется, то стримить с ПК в YouTube и TikTok одновременно у вас не получится. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, для того, чтобы установить вывод на две платформы в OBS, нам необходимо будет установить специальный плагин. Ссылочка на него будет находиться в описании нашего с вами видеоролика перейдя по данной ссылочке вы попадете на официальную страничку obs project где собственно вы и сможете скачать плагин множественных выводов rtmp нажимайте на перейти к загрузке и попадаете на вот такую страничку где вы выбираете формат в котором хотите а, скачать данный файл я же нажимаю в зипе пошла загрузка скачался файлик я его уже скачиваю второй раз нажимайте распаковать Запускаем наш с вами файл, скачанный и распакованный с zip-архива. Нажимаем install, не меняем здесь ничего, не ищем сами. Автоматически программка находит, куда установить наш с вами плагин Нажимайте install, после чего, после инсталляции, так как я уже устанавливал, у вас в UBS появится вот такая возможность, множественный вывод появится. Вот такое вот окошко, здесь ничего не будет, и вам нужно будет добавить новый вывод. У меня уже добавлено на TikTok. Видите, я подписал TikTok. И сейчас мы с вами немножко разберем, что к чему и как относится. Наши с вами настройки VBS вот здесь трансляция. Это все э, касается YouTube. Вот здесь вы настраиваете все, что вам нужно для того, чтобы транслировать в YouTube. Выбирайте свой ключ с YouTube, да, с, тран с запланированной трансляцией, Вставляйте сюда, сохраняете, нажимаете применить. Э, следовательно, вывод: настраивать тоже под YouTube, bitrate выставляете, CBR, все вот это вот дело выставляете, как вы считаете нужным, э, в зависимости от своего компьютер. Можете попробовать выставить все, как и у меня, потому что у меня не супер-дупер-шмупер-офигенный камп. Поэтому можете попробовать скопировать мои настройки и выставить у себя для ютубчика. Вот вот так вот сделать. А далее вот так вот, вот сделать. Ну и в принципе все. Здесь вы настроили, да? Это вы настроили для ютуба. Далее вот здесь добавить новый вывод. Нажимаете и создаете уже а, вывод для Трансляции в ТикТок. И вот здесь вам необходимо будет вставить уже сервер и ключ с самого TikTok. Для того чтобы иметь RTMP сервер и RTMP-ключ, у вас в трансляции самого ТикТока, когда вы нажимаете на кнопочку Стрим, должны быть открыты функции стрим с ПК или же дробь мак Если у вас нет этой опции, стримите в ТикТок с компьютера вы не сможете запомнить раз и навсегда. Кому-то эту опцию дали, кому-то нет. И когда будут раздавать по новой, точно сказать не могу. Ну а наша задача показать, как настроить вывод в ТикТок для тех, у кого имеется данная возможность, данная опция стримить именно с ПК или же Mac. Далее вставляйте сюда сервер, копируете, вставляйте сюда ключ, который вы тоже скопируете. Ну а вот здесь уже пошла интересная вещь. Вы можете настроить кодировщик уже на основе ваших настроек, которые вы уже сообразили, да, уже делали для YouTube. Но так как YouTube более-менее требовательнее, да, чем TikTok, в тиктоке размер меньше, масштаб видео меньше, и потребляемость во многое меньше, я бы рекомендовал вам настроить по моему пресету. Вот такой вот у меня пресет. Вот такие вот настроечки здесь у нас получается. Я выставил масштаб себя в 800 на 450, выставил тот же через видеокарту битрейт 1000. Я пробовал и 500, и 700, и 1000, но 1000 чуть более-менее картинка получше будет по качеству. И людям не будет рябить на глаза. Вот. Выставляете все как у меня, нажимаете ОК OK, и все. В принципе, изначально запускаете трансляцию в YouTube, а после запускайте трансляцию в TikTok. Ну и в принципе на этом у нас получается, друзья мои, все. Надеюсь, данный видеоролик всем помог, кто искал ответов, как настроить вывод через OBS на TikTok. И на YouTube. Если это видео тебе помогло, прожимай обязательно свой лайк. Пиши в комментарии, смог ли я тебе помочь. Подробно ли я тебе все объяснил и рассказал? Не забывайте, друзья мои, подписываться на канал. Каждый день у нас эфиры. И регулярно выпускаются новые видеоролики. Ну а с вами на связи был я, Дядька Ванька. Всем мира и добра. Пока-пока.